Gotta know that nothing lasts forever. всем привет! С вами Данил Яценко. Сегодня выходит такой необычный видеоролик. Сегодня я записываю видосик по Warmix на Андроиде. Кто не знает, я играю вормикс на Android, помимо вакашной шной версии и Бомбикса. Я еще играю здесь и вот решил записать э, обзор на свой аккаунт недавно вышла обнова также расскажу об обнове немножко подробно я не буду тут делать обзор на обновление потому что смысла нету вот. и собственно говоря мы приступаем значит у меня 18 уровень здесь у меня имеется 15275 рейтинга 668 реакций что довольно-таки неплохо для такого уровня вот. имеется довольно таки неплохой арсенал я бы не сказал что он есть как бы но больше половины тут точно есть купленного как бы. и все что нужно для игры тут вполне э, есть как бы то есть я могу спокойно тут бои э, тащить да. насчет шапок э, вот мои шапочки довольно таки неплохие шапки здесь у меня крепкий скандинавский шлем выпал. крафтил я недавно. Вот. Ну, адского гонщика шлем или гоночный шлем просто называется. Здесь шлем легионера. Очень неплохие шапки для 18 уровня вполне себе неплохо. То есть единственные конкуренты для этих шапок на 18 уровне это шапки за топ. Ну и некоторые там крафты хорошие. Вот получше моих. Это единственный конкурент. Ну, еще там некоторые, там, шапка Крик, допустим, она сейчас может продаваться уже доступно в доступном магазине зарубина за рубина. То есть вот такие шапочки, они единственные конкуренты моим шапкам. То есть, ну и шапки за топками, конечно же, да. Так, арсенал показал. Шапки показал. Далее перехожу в достижения. Так, 4000 достижений. Я могу сейчас попробовать награду выбрать. Хотя пока что еще нельзя. А, вот, могу. Акваланг могу взять. Но мне нужна атомка. Выбираю атомку. Вот, у меня уже атомка есть. Перчатка. Вертолет, конечно же. То есть, я только сейчас получил 4000 очков достижений. Из боссов у меня сейчас покажу по боссам, что у меня тут пройдено. Выхожу, значит, в меню. И захожу на боссы. Из боссов у меня пройдены, ну вот, начиная от, от фермера, заканчивая, значит, Ромео и Джульетты, по-моему, я прошел ее уже, или нет, да, Ромео и Джульетты прошел я уже. Король мертвых следующий босс, но он открывается на двадцатом уровне, и я как бы не играю тут особо на боссах, но я прокажу боссов, но только когда есть возможность. Весь опыт, который нужен для получения нового уровня, я зарабатываю на ставках, я не хожу в миссии, никуда не хожу, ну, бывает исключение то, что я захожу там в супербосса, пройду, но супер супербоссов я тоже особо не играю, редко очень, потому что я, хочу набивать на ставках свой опыт, а, когда откроется босс, я прохожу один раз босса, там, и все, вот, и таким путем я играю уже года 4, как бы я вообще сюда не донатил ни разу. То есть все это куплено без доната у меня аккаунт. То есть за 4 года я тут накопил бонусами, насобирал. и игал-то я не, как бы не каждый день. То есть я бывало вообще не играл месяцами, не заходил в игру. Иногда там по праздникам заходил, бонусы получал. Иногда брал топ, раз 5 тут я брал топ, как бы тоже особо не задротил, как бы просто взял топ там пару раз, Ну больше да. Такой арсенал накопился, такие шапки накопились вот Такой аккаунт получился мне неплохой. <coughs> Насчет обновления. Вышла недавняя обнова. Сейчас у нас 12 число, 12 декабря. Вот, и вышла недавняя обнова. числа 5 она где-то вышла. Или 6 -го. я, честно говоря, не знаю, какого числа. Но суть не в этом. Обнова получилась, я бы сказал, не очень. Потому что, во-первых, Люди, которые играют, играли на слабых устройствах о, раньше, у них WarMix не лагал вот, на андроидовской версии. Ну или лагал, но очень слабенько тогда. Такие неощутимые были лаги. Сейчас, чтобы играть в WarMix на андроиде, нужно уже более мощное устройство. Вот, потому что добавили кучу спецэффектов, и те, кто играли на слабых устройствах, они уже не смогут играть нормально. Вот. У них будет лагать жестко. Даже у меня сейчас у более-менее нормальный такой телефон. Вот. И, и как бы я особо тут... Мне как бы не лагает, да, все нормально, но чувствуется, что уже нагрузка уже выше стала, как бы. И играть уже не так комфортно. Во-вторых, очень много людей чуть не лишились своего аккаунта. Вот. Слава богу, разработчикам они вернули, как бы. И то еще, походу, не всем. Я чуть не лишился своего аккаунта. Когда была обново, значит... Люди значит зашли в Вормикс, пишут сервер обновляется, и так у них было где-то весь день так. И люди подумали, что это он так долго обновляется, и походу взяли и удалили свой Вормикс с устройства. Вот. А нужно было зайти в Play Market и там уже обновиться. Я тоже так сделал, я взял, удалил Вормикс, скачал с Плеймаркета новую версию, захожу, у меня там первый аккаунт. Я думаю, что за фигня? В чем у меня первый аккаунт? И, значит, захожу я в настройки. Вот сюда. Пытаюсь привязать его к гуглу. Ну, я думал то, что я так верну аккаунт свой. 18 уровня, который у меня сейчас. Захожу, привязываю свой первый уровень. Привязываю его. У меня все, он уже привязался к гуглу, Вот. Далее э, выходит новость в группе Вормикса, То, что оказывается нужно было э, через Play Market обновлять его. То есть не удалять Вормикс, э, а удаля... обновить его через Play Market. И все было бы нормально. Э, я беру, удаляю новую версию. Вот Это то вот, которую я скачал уже, где у меня был первый аккаунт. Скачиваю старую версию. Обновляюсь через Play Market. Как надо, делаю все. Вот, возвращаю свой аккаунт, да, у меня 18 уровень, снова. Потом я беру, <зачу> захожу опять в привязку Google и пытаюсь его привязать. И у меня досвечивается то, что якобы, типа, мой аккаунт привязан, что-то такое. Не помню, что там было написано, в общем. Я беру, нажимаю согласен кнопку, и у меня опять пер пер первый уровень выскакивает. То есть я привязал э, первый уровень к Google, и потом, поверх, и потом свой аккаунт значит э, перевязался на первый уровень то есть все я решился аккаунта я такой в панике я не знаю что делать уже все распять его обновлял ничего не выходит аккаунт первого уровня пишу в техподдержку у техподдержка э, говорит ждите ждите ждите мы все вернем ну, в итоге все вернули да я тут не спорю но оказывается некоторым игрокам еще не, не вернули у некоторых игроков создалось по 5-6 аккаунтов э, якобы привязанных к гуглу, я что то не понимаю этого прикола, в общем, я надеюсь, что всем вернут, как бы, да Ну, вот такая получилась обнова, то есть, но это была... это была печальная новость То, что вот появились лаги на слабых устройствах, то, что аккаунты чуть не потеряли Хорошая новость, то, что добавили кланы, добавили кланы И ради этого я сейчас пишу видосик, ребята Я сейчас создам свой клан Создам свой клан и объявлю набор в клан. Создать клан. Название клана. Акрополис. Акрополис. Так, эмблемка. Так, ладно. Эмблемку сейчас настроим. Так, ну вот. Эмблема получилась у меня вот такая в итоге. Сохраню, конечно же. Описание клана. Легендарный клан, который рвется в топ Я думаю, неплохо, я потом Может поменяю Я так спонтанно Вступление. Вступление, свободное Минимальный рейтинг для вступления Давайте 5000 поставим Потому что Совсем уж нубов я брать сюда не буду Так, ладно 5, 0, 0, 0 а, Создать клан Стоит 3000 фузов вы готовы создать клан? Окей, да, готов. Акрополис. Кхм. Все, теперь я лидер клана Акрополис. Вот, пацаны, вступайте в мой клан. Пойдем в топ, будем рвать всех. Так, да, что тут у нас есть? Сообщение клана. И на этом заканчивается такой видосик. Обзор, обновление, обзор моего аккаунта. Создание клана. Вот. Всем спасибо за просмотр Надеюсь, вы вступите в мой клан Будем нагибать всех Все, всем пока Увидимся в следующем видосике